Я... <Rivers> Когда же вы успели? Сколько раз говорил, не уходите! Большой секси! Большой секси. Немедленно отнесите назад! Дорогие друзья, хочу порекомендовать вам канал Аникса, на котором вы найдете крутые амвшки, гмв и аниме приколы, а в будущем вас ждут годнейшие аниме обзоры и аниме топы. Обязательно подпишитесь на его канал, ведь парень старается и улучшает свой контент. Ссылка на канал будет в описании и в правом верхнем углу подсказки. Обязательно подписывайтесь. Привет! мы можем отнять у тебя немножко времени? Хотим рассказать тебе об этом чудесном товаре. Если бы здесь была Мияна. Лучше позвольте мне рассказать вам об этом чудесном парне! Самая могущественная богиня в Божественном царстве, но с ней невозможно тренироваться. Если смертный заговорить с ней, но тут же его прикончит! Экзибиционистка, потренируй меня! Ты, ты меня экзибиционисткой назвал. Не стоит переходить мне дорогу, герой! О, и что же ты сделаешь? Про я... Извинись. Прекрасная девушка, все это время была рядом со мной. За то, что я был так слеп, до сих пор я хочу выколоть себе глаза. Нет, брат, так нельзя. Мы ведь родственники. Джейбрел, люблю. Шира, ты отвергаешь любовь? Так вот своего. что такое любовный треугольник, из книг господина. Джей Боже, позже я тебя накажу. Это излишне? с такой старухой, как я. Учитель, вы не старуха, 28 лет еще сойдет. Еще да. дурочка, это-то и хорошо. Чутка подпорченные бананы же самые сладкие, да? И правда. Когда я думаю о тебе, в груди все словно сжимается. Было достаточно просто видеть тебя каждый день. Да, Все хорошо. Я главный герой Ромкома. Верь в себя. Джора. Я ты... Озабоченный мудак. И самый главный враг за женщин. Новая песня была жесткой, да? Особенно, когда слова пропали. Понимаю. Кстати, в этом караоке для членов клуба есть группа в соцсетях. Там можно будет найти друзей. Сюда твоя песня тоже была отличной. Медвежонок, медвежонок, медвежонок. Наверное, для линии я куплю деревянный меч. Но флажки можно повесить на стенку, понимаете? Когда посетим большое место, мы сможем все снять. Медленно. так ведь жизнь это боя а в бою выживает сильнейший ни один человек не позволит себе недооценивать учитель но я наполовину человек ты моя ученица и реслер а реслер должен быть готов принять любой вызов Но учитель я охотник в этот раз я не вынул красную ручку Они великовато? Долгая история. О, шифень! Сегодня ты прям под модель косишь, да? Шидары, шоколадки, шидары. Где бы вы ни были, всегда с вами, шидары. Верно! Известная по производству конфет компания Шидора. заключение это компания моего отца. А я, Шидера Хатару, доведу предприятие до пика своей популярности во всем мире. Телевизор верни на место. Эй! Хром хорошо справляется! Хром тренировался <связывается> в удар по мишеню! Буду бить по слабому месту магмы. Слабому? Неужели? Да, по яйцам. У меня перерывно время шоу. Я хочу кое с кем встретиться. Эмм... Сурой? Я чувствую, как наши души резонируют в унисон. Сурой? Это оно. Сура! Отличные зрители сегодня, да? Ага, вечером продолжим в том же дуге. Ребят, прости, но... Помогите! Успокойтесь, дверие... господин! Я, наверное, ошибся. Впервые слышу о черном пламени из кольца Соломона. Не хочу! Снимите Идиот, не размахивай! сауто и Нацуки? <реклама> <су> <су> <tambourine> а так нельзя! Намного важнее поднять свой уровень! <су> <спри coastline> Я... Мада. Прости, я просто... Ну... Все хорошо, нацуки. Нет, правда. Прости меня. Ангел! Ямада? Ямада опять в окно! Учитель, я принес детали, которые вы просили. Ю, говорил же не звать меня учителем. Зови меня вулканом или засранцем. Хорошо, вулкан. Все детали у меня в рюкзаке. Стоять, засранец! Хикари, усердно трудилась, чтобы попасть в эту школу. Поэтому... Изуми! Хикари, ты должна использовать эту формулу, чтобы... Я же говорю... Давай же, Хикари, посмотри на эту задачу! Пять минуточек. Слушай, Хикари, извини, но. Бизами, стой! Зачем нужно было держать это от меня в секрете? Ну вот, запрягли еще быть нянькой для новичка. Опа, опа, вот и он! Угу. Вот-то вы где? Опаздывайте. Чёрт, опять пенё. Я так переживала, что пошла вас искать. Уже четыре часа. Вы что, собираетесь стать ночными разбойниками? Всего четыре часа. Но я рада, что все в порядке. И как? Так что? Повеселились. Ну и жуткий взгляд. У вхожу. хожу. у тебя что-то срочное? Да, срочная благодарность. Ты пришла благодарить? Ах, мне это сделать? Я готова устроить все, что в моих силах. Да не нужно благодарить. Посмотрим, что будет дальше. снова упала в обморок. А что тебе нравится, ло Деньги! ну, тоже вариант. Цифры штука абстрактная. Попробуй представить их в виде денег. 8 на 8. Да ладно! Ну а... Двадцать четыре на триста шестьдесят пять восемь тысяч семьсот шестьдесят правильно придурок, никто не умрет. Помощь уже в пути. Мы спасены. Смотри, без спроса, пожалуйста. Это же... Что-то случилось? Приглашение на встречу следящих за новостями в мире больших размеров. Встречу следящих за новостями в мире больших размеров? У меня плохое предчувствие. Отлично, поучаствуем! Используем эту пену как изоляцию для стекловаренной печи. Потом создадим железную трубку. И с ее помощью придадим стеклу форму. <свист> так она может скинуть с тебя трусики! Но почему трусики? Трусики последняя линия обороны. <свист> да. Потеря собственных трусов <свист> знаменует приближение смерти. Смерти? <свист> так, умичка! Спасайся! нет из нее мы делаем мыло оттаиваем с ее помощью лед и так далее ясно а можно сажу ох ты хочешь вычистить печь э? удачи май. для нашей семьи позор позволить такой женщине прислуживать леди линда -буля. как насчет устроить сражение между моей розой и твоей карнилой если Кармила победит, так уж и быть, я приму ее. Кармила! Мы согласны! Запретные тексты о людского мира. А теперь... Беда! Опаздываю! Наконец-то увидим девчонок в купальниках. Блин, Тот, ты только об этом и думаешь. Но и ты по тенегонник возбудился. Да ну! Вперед! Здесь никого нет, тот чувак. Да хрен с ним. Пошли домой.